А, друзья, всем привет! А, хотел бы оставить отзыв об а, мануальном терапевте а, Александр Афонин, о результатах а, его работы, вот, и, соответственно, поделиться тем, как, тем стоит не стоит обращаться, а, и чем это может обернуться для вас. А, хотел бы рассказать свою историю, с чего все началось. А, почему я начал бегать по мануальным терапевтам, почему я потратил кучу денег, времени и сил. Соответственно, я разработчик, то есть программист, сижу за компьютером по 8 часов в день. И был такой период, примерно год, да, целый год, наверное, я сидел. Просто сидел, то есть 8 часов в день, плюс занимался английским. У меня был после работы, я шел на курсы английского языка, это примерно часа два. Ну и после английского еще занимался всякими домашками и тому подобное. Соответственно, <coughs> на тот момент я еще состоял в отношениях со своей девушкой. И, соответственно уделял время, конечно же, только своей работе и обучению, саморазвитию и так далее, вот. На фоне этого, соответственно, возникали различные конфликты, плюс стресс на работе и, в общем-то, достаточно активное обучение английскому языку, особенно вот в этих всяких, как они называются, студиях, да, кружках это очень ускоренное быстрое обучение и для неподготовленной головы в общем-то это достаточно стрессовое мероприятие вот что хочу сказать целый год я прожил в таком режиме и до этого я в принципе сидел в общем то в основном тоже сидел не знаю лет наверное 5-6 точно но плюс-минус уделял время там каким-то физическим там активностям иногда в зал ходил вот, последний год, и, в общем-то, это был, э, была, как сказать, он меня добил, добил, вот, э, соответственно, прихожу я в офис, я работал иногда дома, иногда в офисе, вот, в зависимости, там, от периода э, пандемии, вот, там, иногда нас распускали, иногда... Ну, по домам в смысле, а иногда гнали в офис, сказали, сидите, работайте. Один прекрасный день, я пошел на обед и м -м, поднимаю как бы голову, то есть ел суп а, вот в таком положении, поднимаю голову и понимаю, что я а, начинаю плыть, картинка портится, а, такое как будто бы какое-то такое сильное опьянение ну естественно я был трезвый я работаю, общем -то, на работу в общем-то на таком <смех> нетрезвом состоянии не пустят вот а, в общем-то и поднимаю голову и начинаю как будто бы такое полуобморочное состояние в общем я ловлю я быстро поехал домой сказал ребята своим коллегам по цеху сказал, ребят я домой Нужно выспаться, что-то что мне нехорошо, там, в общем, дополнительные симптомы, тошнота, окружение, вот эта одышка, вот эти неполные дыхание, знаете, да, когда как будто бы вы ныряете в бассейн, там, держитесь на воде, там, вот, вот так вот, да вода он горло и вдохнуть тяжело в общем короче как будто давление да есть но его по факту нет ну, чисто визуально да то есть я находился в абсолютно нормальном в состоянии вот поехал в общем выспался вроде, вроде полегчал на следующий день <с Aladdin> точно такая же картина в то же, в точно такое же то же самое время через ну, к десяти приходил, примерно в час-два у меня вот такая хрень возникала. Вот, и я подумал, блин, что такое? Что не так? Я начал бегать, соответственно, по неврологам, сделал МРТ. А, нет, сначала к неврологам, конечно, побегал, а потом мне сказали, сделайте МРТ, пожалуйста, молодой человек. И, соответственно, я сделал МРТ, мне сказали, у вас остеохондроз. Я такой, о господи, остеохондроз, что это такое? Такое слово страшное вообще, остеохондроз И никто не знает, что такое остеохондроз Даже неврологи не знают, что такое остеохондроз Они как бы могут только предполагать, что это такое Соответственно, невролог мне, я стоял перед ним На меня вот так понажимал вот на эти места И я в ужасе как бы отскочил С таким болевым ощущением от нее и сказал, что, блин, больно, она, <связать> она говорит, а, ну, все понятно у вас, э, что-то у вас там, видимо, нарушение какое-то, видимо, мыш, мыш, мыш, мышечно-тоническое. Я таких слов, конечно, не знал раньше, <связать> вот, и сказала идите к мануальному терапевту, вам срочно надо, и на массаж примерно 2-3 раза в неделю. И у вас все будет нормально. А некоторые неврологи мне просто предлагали выпить какие-нибудь успокоительные. Сказали, переживайте вы, стрессуйте. Вот, не переживайте, не стрессуйте. Вот вам таблеточки, пожалуйста. И <соценно> все у вас будет нормально. Пропейте там. Я, в общем-то, пропил. Благополучно посадился, я желудок. Вообще к чертовой матери посадил. Эти таблетки у меня проваливались очень-очень тяжело Я сказал, нет, я не буду заниматься этой фигней Вот эту хрень, сами пейте Соответственно, гуглил, гуглил, долго гуглил Как бы МРТ мне особо ничего не давало Сходил к ортопеду, был у меня ортопед Ортопед сказал, у вас протрузии Так, в общем-то, вроде, вроде все, все нормально Вроде, не знаю, с чего это у вас там какие-то уголокружения там и так далее. Многие неврологи говорили, да, ну, нормально все, у вас, все мрт у вас чисто все хорошо, все в порядке, вы здоровы, живы, здоровы. А, опять же предлагали мне таблетки свои успокоительные и в общем говорили всего доброго, не переживайте. Вот. А... И начались, начались походы по мануальным терапевтам, по остеопатам, по массажистам. Был остеопат, 12 тысяч, у него стоит сеанс, здесь в Питере, я живу в Питере, здесь есть такой остеопат именитый достаточно, не буду называть фамилий. Он предлагает свои услуги там, в районе 11-12 тысяч. Там. От 10 короче, до 15. Вот такой разбег в зависимости от настроения специалиста, как я понял. В общем, сходил я к нему, записался. Он проводит обучение, он обучался в Швейцарии, у него там какие-то специальные техники. Он достаточно такой знаменитый, вроде как человек тут. Ну, он такой на телевидении выступал. Там Продает свои подушки, матрасы Вот эти ортопедические Прямо у себя, в общем-то, там а, В клинике, да И, в общем, продают они, естественно Гимнастику, то есть тренировку То есть он делает тебе сеанс один После первого сеанса ты встаешь Он тебе предлагает так Он говорит, М -м, у вас проблемы, конечно, травма Травма, и все Он больше ничего не говорит В общем, он объясняет тем, что у вас какая-то травма что в общем-то логично, мне как простому обывателю это знать не надо, знать вот эти все подробности, тонкости в принципе смысла в этом никакого нет, да, но для меня это крайне большой смысл, я пытаюсь разобраться во всем сам, самостоятельно <coughs> войти в эту тему, понять откуда что вытекает, то есть... Если есть, соответственно, причина, есть следствие, правильно? Правильно. В общем, я как ответственный Шерлок Холмс, я своими э -э, возможностями, невозможностями пытаюсь докопаться до правды сам, до истины, вот, и понять, собственно, в чем причина, где она. На такие вопросы, которые я ему объяснил, он мне отвечал, у вас травма, наверное, у меня сколиоз небольшой, он объясняет чем, тем, что это возможно сколиоз, возможно у вас там как бы шея, шея возможно может быть вы сидите неправильно, самка у вас, да, и как бы отчасти он действительно прав, но на вопрос он мне не ответил. Четкого ответа он не дал Но тем не менее, как мне показалось, он достаточно квалифицированный специалист Но такой, в общем, скромный дядя Соответственно, были другие мануальные терапевты Были другие ряд других остеопатов, массажистов Все это разные люди Я научился их, как сказать, определять определять разницу между ними то есть есть массажисты они массаж... занимаются исключительно массажем они массируют их как бы задача ну как бы да частично, частично снять спазмы и размять мышцы в общем-то чтобы улучшился кровоток и лимфоток. остеопаты у них своя техника ну и мануальные терапевты тоже у них там бывают и жесткие и мягкие техники соответственно там, в зависимости от мануальчика куда попадете? вот, а в общем-то листал я значит в процессе мне в общем легче не стало после этого приема после нескольких приемов не только у этого мануального ой, остеопата походил по другим по массажистам по остеопатам по мануальщикам Некоторые мануальчики они принимают так, им лишь бы просто посмеяться, просто поулыбались, они хрустнули вам где-то в груди, там, да, вы такие, ой, ну, наверное, сейчас отпустят. И действительно, она отпускала, через час, через минут 40-час у вас новость, естественно. Все то же самое, все по-новой. И, в общем, я жил так примерно еще полгода, может быть, до того, как познакомился с Александром Фониным. вот, Александр фонин, э, мануальный терапевт, я наткнулся на него где-то на ютубе, YouTube, YouTube это вообще отличный источник, я считаю, э, потока информации, такой образовательная платформа, да, где ты пришел, э, в общем-то, можешь все узнать, да, не только посмеяться, посмотреть видосики, там, ЧБД и э, какие-то там, дневники Хача, да, можно еще, оказывается, заниматься самообразованием, что очень, как бы, привлекает. Вот. И, в общем-то, интересно в этом случае. Вот. В общем, и есть еще... Ну, я с чего начал? Я просто начал гуглить, что такое остеохондроз, разбираться о остеохондроз. В общем, у меня ключевое слово в всех поисковиках, и в том числе YouTube канала YouTube Ютуба uh, вот этого ресурса было ключевое слово остеохондроз я хотел узнать что это с чем это едят и в чем же все-таки причина головокружения как-то связана с этим вот и в общем я частенько натыкался на канал Антона Епифанова по-моему да, Епифанов, по-моему, Антон. У него тоже своя клиника, он тоже там какой-то именитый дядя, достаточно спортивный, такой подтянутый, здоровый человек, молодой человек. Вот, и, в общем-то, ему... У него есть большое количество информации, то есть у него достаточно большая информационная база, и он отвечает на некоторые вопросы, но не отвечает на мой вопрос, да. А... <клево> а вопрос конкретно про отдышку и головокружение откуда это возникло причем здесь остеохондроз вообще да вот в общем многие видео у него связаны больше с грыжами и протрузиями то есть вот. в этом случае я конечно научился определять грыжу от протрузий и понять природу этих явлений. И причин возникновения вот а, затем наткнулся на одно интересное видео как раз таки от александра афонина про если я не ошибаюсь сейчас я могу показать вам а, если зайти на его канал да так так так так Александр Афонин, сейчас мы найдем поищу, а, так. Это да, Антон Емпифанов, кстати, зовут точно. Александр Афонин, вот, нашел. А, видео у него был, а, было связано с влиянием сколиоза на органы, на внутренние органы, вот. Когда мы на адреналине, ну, вот это видео. Вы что вы можете пить, кроме там чего-нибудь сладкого, ничего другого просто не всасывается. То есть слизистая желудка, будучи, сустав на стороне поражения. Спазмироваться будет нога и уставать. Будет болеть поясница с двух сторон. Вначале на противоположной стороне, потому что... Вот, вот это видео, в общем, привлекло мое внимание. Я начал разбираться, я начал понимать вообще, в чем суть проблемы, да. То есть он говорит, вот, есть сустав, значит, будет прикос, и одна сторона, одна часть там будет спазмироваться как бы приводит к каким то таким-то последствиям. Все четко, все четко по полочкам, и это как, как сказать, основа основ. в общем-то. То есть, как говорит Александр Афонин, есть причины, есть следствие. И это действительно так. То есть, да, дело в осанке, но это как бы... Одно, одно из следствий, скорее всего, причина, причина может быть совсем другом Вот, в общем, вот это его YouTube-канал Я напоролся на него вообще абсолютно случайно Вот, нашел, и, естественно, я пересмотрел все видео из раздела здоровья, по-моему Да, вот, сосуды и нервы шеи Вот, это было следующее видео, кто... А оно, кстати, было вот здесь написано, 4 года назад записано, вот, а если видно, может быть, ну, не важно, в общем, если посмотреть, зайти, там, в общем-то, все понятно. В общем, интерес человек мне показался, то есть вот эта манера, как бы, передать <coughs> суть без всякой воды, без наматывания лапши на ушки, да, всеми этими неврологами. Про какие-то таблетки там. То есть он понимает природу явления вообще. Природу вот этих вот взаимосвязей мышц, там костей. И самое важное, стереотипа, двигательного стереотипа. Очень интересно мне показалась гипотеза. Но оказалось, что это не гипотеза, это фактически так и есть. В общем, заказал я... У Александра первую консультацию у меня была примерно, я не помню когда, сейчас посмотрю в, виде... в телеграме, если я не ошибаюсь. Эта консультация была удаленная, вот, Александр попросил меня отправить снимки МРТ, я ему отправил в телеграм прям, вот у него все контакты где-то, где-то я по-моему на ютубе нашел, а не, на ютубе я нашел сайт, а на сайте контакты, вот такая была. Цепочка. Так, это было э, февраль, 1 февраля. Да, 1 февраля. И, в общем, он, то есть, вот, по симптоматике, по тому, какие у меня проблемы, да, я выкатил вот такую портянку. Вот, в Телеграме. Видно, да, бы, Соответственно, Александр ответственно... Перечитал всю вот эту портянку Все симптомы Что меня беспокоит Вот фото, видео И он мне выложил просто вот Вот такую стопку просто аудио сообщений, Причем по 10 минут э, А нет, 10 минут Примерно по минуте, по 30 секунд Короче, достаточно Ну, я устал это слушать Но мне было очень интересно Ну, в смысле, я не устал Это было довольно долго, но это было увлекательно, интересно, и он все рассказал, аргументировал, подкрепляется это все, естественно, его статистикой, я так понимаю, у него достаточно много таких пациентов, как он говорит, да. И вот здесь, конечно, не соврать, то есть, глядя, ну, раньше я с людьми работал, я примерно понимаю, там, кто может... Тебя обманывать, да, вот глядя, глядя в глаза, грубо говоря, а кто нет, а вот руки не обманывают никогда, то есть вот эти все движения, которые на автопилоте Александр делает уже, я не знаю, но делает он достаточно уверенно, четко, с ритмом, с толком, с расстановкой, да, то есть, и, соответственно, кстати, лайфхак... Эм, можно с Александром во время сеанса еще там, задавать какие-то вопросы, он, в общем-то, не против, он отвечает. То есть, как бы, и кон на консультацию сходил, и правку сделал, как говорится, вот. А, в общем, после вот этой консультации он меня пригласил, э... чем он предложил, он предложил сделать правку и сделать осмотр руками. То есть, он пощупал шею, сразу понял, что есть проблемки с Атлантом о чем я вообще не подозревал, как бы, и, конечно, такая теория имеет место быть, вот, подумал я, я говорю, ну ладно, идти больше некуда, перепробовал кучу мануальных терапевтов, остеопатов, мануальщиков различных, да, я проходил 30 минут, и у меня резко просто вот все симптомы, которые я тогда переживал до процедуры, собственно, у Александра, у меня они сразу всплыли тут же. То есть головокружение, одышка, э -э прострелы какие-то там. Я, честно говоря, немножечко подрастроился. Ну, это мягко сказано, подрастроился. Я был просто... Ну, я уже потерял вообще всякую надежду. Вот. Но Александр сказал, что первое... Два-три, наверное, ну, правки, они будут просто для того, чтобы снять мышечные спазмы. То есть у меня, как казалось, есть мышечные спазмы, они вот по затылочной области, там, где, собственно, у меня есть нестабильность, как сказал Александр Атланта, да, у меня вот эти спазмы, они все таки имеются. Ну, почему? Потому что организм, он пытается стабилизировать позвонок, да, чтобы он как бы не ездил. В общем-то, логично, да, то есть такая, типа, как сказать, система безопасности срабатывает у организма. И, в общем-то, есть в этом правда. <coughs> вот Александр сделал еще 2-3 правки. Я думаю, ну, на третий точно все будет нормально. Я смогу снова жить в полноценной жизни. Но не тут-то было. Опять все то же самое. Примерно через час, уже через 30 минут, как это было первые два раза, уже через час, вот так, Сейчас все, опять все начинается. Потом на четвертой правке примерно через день. То есть, чем больше правок нам мы делали, да, там примерно с разницей в две недели. То есть там первые правки, там период был такой две недели. Интервал был две недели, да, а потом там, четвертая, пятая, была уже такая месяц примерно плюс-минус. На четвертой правке у меня Александр пришел. Но, тем не менее, хочу заметить, что на четвертой правке, после четвёртой, вместе с комплексом упражнений пропадает симптоматика, частично. То есть половина даже, то есть пол то есть у меня головокружения прошли, то есть, видимо, какой-то кровоток здесь, в общем-то, наладился, да, за счет расслабления вот этих вот мышц у меня были синдромы вот этой лестничной мышцы, которая, в общем-то, У меня, кстати, там есть видео у Александра на канале, вот можно посмотреть, он там схематично там, нарисовал мою шею, да, и обозначил там точки триггерные точки, где вот эти мышцы спазмируются, вот и от чего это зависит вообще. То есть я начал делать вот эти упражнения, да, там на повороты шеи, то есть увеличивать амплитуду с каждым днем, ну, может чуть больше, там, на сантиметр, на пол сантиметра, но тем не менее. И тут главная стабильность, конечно. И вся проблема, она заключалась у меня в том, что это статическая поза, неверная осанка. И третье, это, естественно, стресс. <laughs> то есть, как сказал Александр, нужно иногда вот эту, то есть вот, вот, вот эту часть отключать, думать немножечко вот этой. То есть, сказать, логическое вот это мышление я же программист, у меня одни схемы он меня постоянно ругал за это говорил, прекрати уже вот эти схемы свои не о схемах думать надо Вот ложился я на его валики кстати, я купил валики вот эти вот сейчас покажу вот валики так, сейчас, секунду гитара нам не нужна сейчас пока вот а у него есть эти три валика которые являются основой да с которой вообще стоит начать но хочу отметить что первые получается не знаю три наверное три да три четыре сеанса они вообще бесполезны были абсолютно то есть я ложился, я подумал, блин, что это за херня? Ну, то есть какой смысл в этих валиках, если они не работают, да? Что-то света много. О. То есть вот валики, выглядят они вот так. Вот этот самый маленький, это под шею. Соответственно, вот этот средний по величине, он э идет под поясницу. И самый большой под колени. То есть это, естественно, тракция. Под собственным весом. Когда вы ложитесь, у вас тело как бы расползается такой по этим валикам, и вы как бы растягиваетесь. Получается, вот шея растягивается, а поясница грудной. Первые 3-4, наверное, получается сеанса они не работали вообще. То есть там я ложился и, в принципе, ничего не ощущал. Ну, то есть, у меня не расслаблялась ни шея, ни грудной ни поясницы то есть даже на утро когда я просыпался не было ощущения что у меня мышцы отдохнули я как будто бы после тренировки вся пустая и у меня ощущ... такое состояние как будто бы я после тренировки встал и начал день вот соответственно что касается Гигиены спального места, да, у Александра есть такая замечательная методология, наверное, вот, гигиена спального места, он говорит о том, что вот эти пружины, вот этих матрасов, да, я, я спал на пружинах, вот, если, это обычный икеевский матрас, там внутри пружины. я на нем спать вообще не могу. Я опять же подумал, что Александр, может быть, как-то сильно загоняется по этому поводу. Я поспрашивал у моих массажистов, и все подтвердили, Вообще все как один, они говорят, что невозможно спать на пружинах, потому что пружина, она работает в статическом напряжении постоянно, то есть она толкает вверх и создается... Получается такая некая манипуляция, да? То есть тело расслаблено, она все равно давит. И это не очень хорошо. Поэтому я перелег на пол вот сюда. Сейчас сплю вот здесь. Вот это мой матрас. Он из поролона. То есть это не толстый поролон, такой плюс-минус. Вот. Поролона матрас тоже, кстати, икеевский. Стоит он вообще копейки. Можно, конечно, без матраса спать, но на поролоне как бы спится лучше. На твердом я не привык спать. В принципе, кости болят, надо привыкать долго и так далее. Ну, как в армии, короче. Вот. В общем, подушка у меня ортопедическая, я тоже купил. Но там тоже, по поводу подушки, Александр правильно говорит, какая удобнее. То есть, можно, в принципе, заказать под себя, там уникальную, индивидуально. Под свою шею, голову и так далее. Вот я просто купил вот в Асконе обычная подушка. Она выглядит, сейчас покажу как она выглядит, так, секунду, две ее достать, чтобы видно было, вот такая подушка, вот, собственно, здесь есть пространство, что очень удобно для плеча, то есть это для любителей спать на боку а я любитель спать на боку иногда не иногда а вот очень часто и вот это пространство для плеча очень удобно плюс подушка она здесь она покрыта какой-то тканью которая теплопоглощающая то есть она поглощает тепло оно не позволяет теплу концентрироваться она его рассеивает что помогает уснуть в принципе Такое, ну, как бы ощущение, как будто бы спишь в хорошо проветриваемой помещении или там доме, да, вот. А вот с этой стороны, если его перевернуть, то вот здесь есть а, вот такой выступ, это любитель спать на спине. В принципе, можно как бы менять, да, ну, кому как удобно. Иногда я меняю, то есть иногда сплю на спине, иногда на боку, когда как, короче, по настроению. Я еще тестировал постоянно не только спальное место, но и рабочее. То есть я же постоянно работаю по сути. Я тестировал два варианта. Первый вариант у меня был есть такое кресло с подголовником. Ну их много на самом деле. Самое удобное это кресло Самурай. Вот самурая у них есть подголовник и вот это очень удобно. Но для меня оно оказалось неудобно, потому что вот этот поясничный подпором был слишком низкий. А я высокий. Я получается 190. И, соответственно, для меня самурай оказался неудачным вариантом. И сидеть я тоже долго не могу, то есть, как сказать, у меня шея начинает, вот опять же, вот за месяц спазмироваться. То есть я, сидеть, я перестал сидеть, я купил себе стоящий стол, я попробовал стоя. Сначала я стоял на коробках, кстати, стул у меня вот такой, обычный стул. Всем не рекомендую покупать этот стул, потому что он крайне неудобный. Но я его оставил только потому, что я сижу 20-30 минут. Два-три раза в день. В основном я работаю стоя. Вот мой рабочий стол, рабочий станок, да. Вот первый компьютер, то у меня мой личный, а вот это рабочий, да, с рабочим монитором. Монитор установлен обязательно на таком уровне, когда нужно... Чуть приподнять голову, да, в таком правильном находиться в анатомическом положении, естественном, да. И именно поэтому этот монитор установлен именно так. Вот, он у меня стоит на штативе. Штатив я тоже заказывал. Вот штативчик. То есть монитор поворачивается во все стороны, да, куда хочешь. Он наклоняется, также. Ну, то есть я вам сейчас не буду, он у меня закреплен, просто его надо а, там расслабить а, болт. Вот он может подниматься вот так вот, опускаться, может поворачиваться, может а, ближе, может быть дальше. То есть а, полная конфигурация тут вообще присутствует. То есть все опционально абсолютно. И соответственно сам стол. То есть сам стол я ну, как под заказ, естественно, делал. А Недешевое удовольствие. Ну, то есть э, сама столешница. Может быть, и можно дешевле сказать, на самом деле. Вот, и не выпендриваться, как я. Вот, соответственно, сам стол. Здесь есть такой пульт. Э, он позволяет опустить и поднять этот стол. То есть, вот таким образом. Вот здесь он показывает высоту подъема. Я так понимаю, это метры. Сантиметр, точнее. Господи, метр. Ха. Вот. Вот он поднялся, опустился. То есть достаточно удобно все это делается. Оп. Тут можно запоминать состояние. Вот это первый... первое положение, которое я запомнил, да? Все. Оп. На 133. Можно с приложения это делать. Приложение не очень удобно. Я пробовал 2-3 раза и все. То есть у меня... Вот, в основном пользуюсь этим пультом, потому что приложение надо зайти, надо подождать, пока он загрузится. А тут вот сразу пульт нажал. Что удобно. Провода, все эти они убираются в эту. Это специальная такая труба, есть трубка. Как, как бы она как кобра такая, как анаконда, я не знаю. Ну как такая змеевидного такого вида. Змеевидного. Да. И, в общем, да, можно все это прибрать, убрать все, все, все эти пультики. И вот эти, блоки я прикрутил на саморезы. Ну, так, на быструю руку. Да, это можно было сделать намного качественно, но мне надо было быстро, чтобы я мог сразу протестировать и уже работать, и не зависеть от каких-то внешних факторов. Соответственно, еще одна э, штука, которая помогала мне избавиться от спазмов, это аппликатор Кузнецова классический вообще. В советское время у наших родителей вообще были эти аппликаторы, все ими пользовались. Не знаю, с 80-х или 60 аж годов. Ну, достаточно древняя вещь, в общем. Вот так она выглядит. В общем, ковер с колючками. Ничего особенного. Так, стул, стул, в принципе, стул не нужен. Ну так так посидеть, я не знаю, ну вот два-три раза в день, там по пятнадцать-двадцать минут в принципе достаточно. То есть надо и сидеть, и стоять. Не обязательно точнее, не нужно даже не нужно сидеть всегда и, и всегда стоять. Тоже стоять тоже вредно. То есть нужен, нужен двигательный стереотип, а не не двигательный стереотип. То есть нужно двигаться. Движение это жизнь, это правда, как бы. В общем, после четвертого сеанса мне Александр сказал, вступай с Богом, сын мой. Я ушел. И, в общем-то, все продолжалось в том же примерно духе. А у меня оставалась, позмеровались мышцы, рапеция, спина. Вот этот панцирь из мышц у меня создавался. Да, вот эта вся спина, она у меня как панцирь была. Постоянно в таком напряжении. И.. Как сказал Александр, он поддерживает, получается, шею, стабилизирует вся спина, то есть это работает, работают как раз-таки вот эти <coughs> цепочки компенсации, либо мышечные поезда, либо мышечные цепи, везде они в разной литературе, по-разному называются. Я тоже, у него тоже есть, кстати, вот последнее видео, посмотреть на эту тему есть размышления. Вот информация и, соответственно, можно тоже изучить. Мне он тоже понравилось, кстати. Вот про грудное диафрагмальное дыхание там в каком режиме и почему организм иногда выбирает тот или иной вариант. Вот тоже очень интересно, правдоподобно, да. Вот я точ точно такой же путь прохожу, все то же самое. Соответственно, четвертый. Четвертая процедура, она ничего не дала, ну, это я так думаю, что она ничего не дала. Естественно, четвертая процедура дала, но дает она только после выполнения домашних заданий, да, вот этих вот упражнений «Три валика», комплекс, базовый комплекс упражнений, который, кстати, тоже есть на сайте, вот, ну, не буду показывать, там можно зайти посмотреть вот, все, соответственно, я начал делать и, ну, в общем-то, я с, первого, с первой процедуры это делал, вот и все это не работало вообще не работало, я подумал блин, я уже расстроился, у меня депрессники опять начинаются я уже, блин, разочаровался такой, думаю, блин, опять кучу денег потратил, ездил в Москву из Питера, на этих долбанных Сапсанах в 5 утра и тут буквально через месяц я... Ощутил, что у меня какая-то легкость наступила, я выспался. Я вот просто выспался. Причем дело не в, не в подушке, не в матрасах, не там, где я спала. А, а вот во всей этой проделанной работе, блин. Впервые я выспался, я заметил, что у меня вот здесь стала подвижная вот эта часть, подзатылка. И вот этот атлантоаксиальный сустав, да, так называемый, который у меня был спазмирован, вот эти мышцы, они а, как будто бы освободились, что ли. И как будто бы я... У меня какая-то амплитуда движения появилась, вот это вот, какая шея начала, ну, стала легкой, И я, я боялся поначалу, думал, блин, может, что-то не так, может, это... И у меня вот эти части, вот эти части, вот эти вот, они начали потеть. И вот эти вот э, затылка, затылок тоже начал потеть. Я начал чувствовать вот эту макушку. Раньше я не чувствовал, что удивительно, я не чувствовал раньше свою макушку. И вот этот лоб э, у меня действительно стал краснеть. В общем. Ну, короче, он не краснеет, он обретает такой же нормальный цвет э, кожи, да, как на груди, там, как, допустим, на руках, где нормальный кровоток. Я почувствовал, что у меня голова стала частью моего тела, блин. Я такой, вау. Потом потрогал мышцы, а они в таком нормальном тоническом состоянии, ну, в тонусе, в общем, находятся. Не в гипертонусе, как обычно у меня было, а в нормальном тонусе, мышечном тонусе. Я подумал, блин, это не может быть такого. И оказывается, все это время, когда последний, я, принял, я пришел на, на последнюю процедуру к Александру, Александр сказал, что он подтвердил э, то, что ну вот сейчас, говорит, мы с тобой э, можем говорить на одном языке. Вот сейчас ты меня понимаешь. Я его понимал, действительно, я начал чувствовать, как у меня напрягается вот это подзатылочная мышцы, да, вот эти вот передние и задние как вот эта трапеция у меня напрягается. Я все это начинаю чувствовать. Вот вообще без всякого там сарказма и шуток я действительно начал чувствовать вот эти напряжения, спазмы. Вот этот панцирь, у меня куда-то пропал. И почему? Потому что вот эта часть стала подвижной. Амплитуда движения, она увеличилась. Вот. И я наконец-то задышал. У меня вот эта грудная клетка, она открылась. Верхняя часть, да Которая блокировала Которую блокировали Как раз таки вот эти вот э, со, со стороны спины Вот эти межреберные мышцы вот это первого, первого, второго ребра там Они блокируются Получается торпец я так понимаю Или вот этими продольными мышцами Не помню Вот, и они как, они как будто меня отпустили Я такой Все, снова дышу Ну наконец-то не прошли вот эти сколько там полгода напрасно не потратил я впустую все эти деньги и наконец нашел нормального специалиста да бывали дни когда процедура была крайне неприятная болезненная но все это терпимо и главное пережить вот этот период непростой да и в общем-то я думаю что все будет нормально шея восстановится Главное заниматься своей шею, следить за осанкой, не сидеть в статике постоянно. И, как говорит Александр, задать правильный двигательный стереотип. Сейчас я уже могу сидеть. Я могу сидеть целый день. И единственное, что у меня произойдет, это спазмируется чуть -чуть вот эта подзатылочная часть, но ничего страшного не будет. То есть я уже накопил вот этот потенциал, да. У меня не будет ни головокружений. Я уже начал заниматься постепенно, наращивать обороты. Состояние улучшилось. Сейчас дышать могу. Иногда, иногда, когда, конечно, напряжен, чувствуется вот здесь напряжение опять шея, да. И тогда, да, дыхание частично тоже блокируется. Но работа еще не закончена. Это только начало. Начало новой э, здоровой жизни, которая должно все-таки как-то положительно отразиться на шее, на мышцах. То есть восстановительные процессы уже идут, я это чувствую. Я, я чувствую, как приходит сила и э, приходит э, силы движения. И, соответственно, да, меня это радует. Эм, два года я с этим боролся суммарно, да. Все это постепенно накапливается. Желательно не доводить это до критических э, показателей, как это у меня было, до головокружения всяких э, различных э, негативных и не очень таких э, э, нежелательных симптомов. Да? Вот, поэтому вот, вам, собственно, решать, идти к Александру или нет. Вот, соответственно, я свой выбор сделал, и я думаю, что он был... Абсолютно верно. Всем спасибо. Всем пока.